Здесь разберем немножко типичный процесс продаж, который происходит у большинства да, и от которого мы отказались. Потом я расскажу нашу систему, которая работает ну, в определенных пределах, конечно, но расскажу. И тут основной вопрос, как заставить, именно заставить свою целевую аудиторию следовать вашей дорожной карте. Ну, Я имею в виду, каким образом максимально эффективно доведить ее до продажи. И не с точки зрения именно продаж, потому что в разрезе среднего человека и тех целевых клиентов, которыми вам хочется работать в долгосроке, это немножко ну то есть не то. Я имею в виду, чтобы отфильтровать тех клиентов, которые вам не нужны, и, начать, и сделать так, чтобы покупали те, которые вам нужны. Да? И с этой точки зрения… Типичная схема продаж, она для этого не очень подходит. Да? А, здесь, в принципе, если вы набросаете типовую схему своих продаж, то, скорее всего, она выглядит следующим образом. Вы вступаете в переговоры, а, где-то 50 на 50. Сначала к вам, людям к вам люди обращаются, либо они заходят как холодный трафик, а, либо вы обращаетесь к людям процессом холодной продажи, инициации разговора, вы обращаетесь к ним, пишите в сообщество, пишите куда-то мессенджер, цепляете его каким-то звонком и так далее. Ну, либо на встрече по холодному контакту, потом отрабатываете, если это, допустим, какое-то мероприятие. Вот. После этого происходит период, когда вы излагаете суть своего предложения, то есть проводите презентацию. После презентации, как правило, происходит период на подумать. Если вы были великолепны и целевая аудитория совпала и ваше ценовое предложение зашло, то человек минимально быстро принимает решение, особенно если у него есть в этом потребность. Если же нет, наступает период в сером системе, он может выглядеть как думает, да, и так далее, связаться позже, договорились перезвонить через две недели. Вот, и потом следует период дожатия. Так выглядит процесс продажи, ну и до того, как пока человек не купит. Да, или пока у него не закончится терпение, он не поставит вас черный список и так далее. Ну, примерно так. А, вот, то есть это типовая, в принципе, структура продаж, по которой двигаются большинство. Но мы поняли, что в процессе, опять же, аналитики подходов, то есть вот, Та таблица, которая была перед этим, она такая основа основ, и она позволила вычислить нюансы, которые влияют на продажи в том числе. И мы поняли, ну как мы, мы я говорю, это вам, я, моя команда, да и те, кто э, э, радеет за то, что у меня было э, лучше в бизнесе. Э, поняли, что э, есть определенная схема, которая дает результат. И если мы ее отклоняемся, то результат не тот. Он заключается в том, что либо продажи нет, либо, если наша целевая аудитория совпадает, но продажи нет. И если продажи есть, но целевая аудитория не наша. Вот. То есть это уже происходит при отклонении от схемы продаж. И мы вывели свою схему, которая выглядит следующим образом. Сейчас к ней перейдем.